Итак, какие же условия для того, чтобы вы могли самостоятельно научиться петь? Первое, самое главное условие это наличие музыкального слуха, вокального слуха. То есть, вы слушаете песню несколько раз, поете под плюсовку вместе с артистом, затем... Вы запоминаете мелодию на память, как стихотворение. да? Если вы выучили, вы можете его рассказать. Также вы запомнили мелодию, и вы можете акапельно, то есть без музыки, спеть эту песню. Куплет, припев, ну и так далее. То есть вы помните мелодию. Вы можете, ну если я вам напою какую-то простенькую мелодию, вы можете ее повторить. То есть вы умеете попадать в ноты. Значит, если вы обладаете хорошим музыкальным слухом, умеете попадать в ноты, это уже, можно сказать, 50% успеха в самостоятельном обучении пению. Если вы плохо попадаете в ноты, то ваша первейшая задача, является настроить свой музыкальный слух. Как это можно сделать? Конечно, можно пройти миллион онлайн-курсов. Я знаю много сейчас таких по тренировке слуха. Возможно, это поможет в какой-то степени. Но самым эффективным способом является занятие с с живым педагогом, не онлайн. То есть, когда стоит фортепиано, когда вы сидите рядом с фортепиано, ваш преподаватель, и вы занимаетесь. То есть, это самый эффективный метод который дает быстрые результаты но здесь придется потратить деньги потратить время обязательно то есть без этого никуда если же вы выбираете более долгий путь, как-то самостоятельно пытаетесь настроить слух, это тоже может вам помочь. Вы сможете продвинуться, но тут нужно понимать, насколько все плохо. То есть если вы, допустим, в ноты не попадаете, поете и даже не слышите, что вы не попадаете, вам друзья говорят, то тут, скорее всего, вам только педагог поможет. Сами вряд ли вы сможете что-то сделать, ну потому что логично, вы даже не слышите, что вы не попадаете. Либо, может быть, вам вообще стоит немножко как-то отказаться от затей петь, да, потому что сложно будет выправить слух, да, и нужно понимать до какого уровня вы сможете, может не на 100% вы исправите, даже при занятиях с педагогом и далее соответственно если у вас ну такой случай когда вы слышите что вы не попадаете вы напрягаетесь и попадаете туда куда нужно вот тут самостоятельные занятия в целом могут помочь но это будет долгий путь а если вы слышите что вы не попадаете пытаетесь попасть но никак не получается тогда только к педагогу ребят потому что ну это очень долгий путь самостоятельный, и не факт, что он приведет вас к результату. Кроме педагога никто не поможет. А, ну да, ребят, вот со слухом действительно все очень сложно, поэтому я с этого и начала, в общем-то, эфир, потому что если со слухом все хорошо, продолжайте меня смотреть. Если со слухом, ну как бы так себе, ищите педагогов по Сальфеджу. я могу порекомендовать педагога в Москве. А если получается попадать через раз, здесь лучше, конечно, обратиться к педагогу по сольфеджио. Ну, можно самостоятельно заниматься. У меня на канале есть плейлист, который посвящен вот как раз таки развитию музыкального слуха. Его стоило бы, конечно, еще поднаполнить уроками, но там есть базовые распевки, которые, ну, хотя бы можно уже начать делать, и они вам помогут. То есть, если через раз, то не все потеряно, нужно обязательно заниматься, продолжать. Но вот если по слухам проблемы, то 100% вы должны, допустим, если вы выделяете полчаса времени на занятие вокалом, то также полчаса вы должны выделить вот исключительно время на тренировку слуха. То есть у вас дополнительная нагрузка появляется и нужно будет тратить дополнительное время на решение этой проблемы.